Привет! И сегодня хочу ответить на самые важные вопросы, которые задают мои клиенты. Почему у них в жизни не получается то, что они очень хотят, то, о чем они мечтают, то, чего они добиваются, им кажется, не вкладывают много сил. Вот что такое мешает, да? И скажу честно, это очень глубокие и важные установки ограничивающие установки и вот что такое установка знаете очень полезно потому что это та правда о которой мы в которой мы не сомневаемся о которой мы всегда даже не думаем она настолько вложена в нас настолько встроена с детства от родителей может быть как послание своего рода да что например богатым быть опасно если у вас были раскулаченные или там люди сидевшие да вот в тюрьме за то что имели деньги вот эта правда о себе, она не подвергается никакому сомнению нашим сознанием И мы действуем совершенно спонтанно, импульсивно, исходя из этой правды. Это очень важно увидеть, заглянуть внутрь и увидеть, а что я на самом деле думаю о себе, о богатстве, о том изобилии, которое есть в жизни. И самые три важные причины, вот самые три такие, ну наверное, наиболее часто встречающиеся установки, это следующие. Первое — это... То, что богатым быть, просто опасно, да, потому что люди завидуют, и если я буду богатым, мне надо будет всем помогать, какие-то фонды постоянно отстегивать или родственников поддерживать. Люди будут мне завидовать, а у него-то получилось, а у меня-то почему-то не получается. Вот подсознательно как будто бы богатство – это лишение любви, это лишение близости, искренности, ну как потеря самых важных отношений в жизни. Вторая причина, по которой люди, ну как, вторая причина или вторая подсознательная установка э, ограничивающая, это что... Я недостойна богатства, я недостойна больших денег. Я вот в этой квартирке или с этим человеком, я достойна чего-то средненького. И расскажу историю, когда мы с мужем поженились, и мы тоже думали, покупать машину или нет. Это было очень давно, 30 лет назад, машина была роскошью. Мы думали, мы, машину, да не-не-не, мы обойдемся без машины. мы и так хорошо квартира есть, и слава богу. И вот то, когда мы сами себя ограничиваем, ставим на какую то определенную, ну такое средненькое или даже ниже среднего положения, мешает нам достигать большего, видеть возможности, которые есть в жизни, да. Все время нас держит вот в таких оковах. Вот ограничения эти. И третья ограничивающая установка это что за большие деньги надо упахаться. Надо так работать. Если я за свою сейчас зарплату работаю там, да, с утра до вечера, то что делать за большие деньги? Ну, вообще, прям даже думать не хочется. Я и так отдаю все силы своей работе, да, за те деньги, которые имею. И тогда человек вот очень часто это встречается в ограничениях у людей, у клиентов, они говорят. Нет, лучше я буду иметь столько, но я не буду вот пахать с утра до вечера, как там тот-то или тот-то, у каждого есть такой пример. И вот... Это точно знание, опять же, из детства. Может быть, ваши родители вот упахивались, это чаще всего бывает. То поколение очень много работало. И вот эта вот связка, она сейчас уже не имеет никакой, ну как ни логики, ни естественного основания для этого. Это просто знание, которое когда-то ошибочно вы вложили внутрь. Вот это характерно для всех установок да, ограничивающих. Мы что-то узнали, что-то сделали, какой-то неправильный вывод, и сделали это фундаментом для решения жизненных ситуаций. Вот посмотрите на это. Первый шаг к изменению ограничивающей установки ⁇ это просто ее увидеть, просто ее осознать. Вот это на меня действует. Это самое важное. Как только мы что-то видим конкретно, ясно, четко на что-то смотрим, мы начинаем на это влиять сами. Не это на нас влияет, а мы влияем на это. И в своих комментариях напиши мне, какую ограничивающую установку про себя ты сейчас увидел, что ты понял и в чем ты сам себя ограничиваешь, не задумываясь, да, вот то, как я сказала, это просто правда, это просто основание для моей жизни, и именно это мешает тебе получать то, что ты хочешь, то, как ты хочешь жить на 100%. Напиши, сделай этот шаг, напиши себе, напиши мне в комментариях и пришли. И прямо под видео ты можешь это сделать. До новой встречи!